Чо кого, ребята? Ваш наставник снова с вами, тот самый Кит Аллан. Моя работа заключается в том, чтобы делать тебя лучше настолько, насколько это возможно. Мне уже не терпится начать, это будет круто. Сегодня мы устроим экспресс-курс по Фортнайту. Дамы и господа, 30 советов подряд, которые помогут вам импрувнуться. Тут будет куча разных фишек, о а каких-то вы слышали, какие-то новые. Это будет очень быстро, так что давай не отставай. Окей, номер один. Планируй стратегию. Начинай планировать, прежде чем полетишь, пока ждешь старта в лобби. Проверяй траекторию автобуса, для того, чтобы знать, насколько близко она к твоим спотам для приземления. Будь готов к принятию решений, которые считаешь нужными. И имей на примете больше одного спота. Номер два. Споты могут контеститься или не контеститься, в зависимости от меты и их преимуществ. Иногда игроки ищут быстрые фраги в начале, приземляясь в ход-спотах, где много таких же игроков. Номер три. Если спот маленький, это не значит, что там никого не будет. Если ты думаешь, что нашел спокойное место с парой сундуков, всегда будь готов, что кто-то думает так же. Тебе, конечно, не придется драться со всем лобби, но иногда, чтобы порушить все твои планы на игру, достаточно одного игрока, который золотал что-то раньше тебя. Номер четыре. Прежде чем юзать ядреную бомбу или бочки с нектаром, постарайся поднять броню до половины. Но, разумеется, если ты в файте, то не стоит медлить. Делай все возможное, чтобы выжить. Номер 5. По острову раскиданы 7 хранилищ. Это напоминает базы Ордена. Даже если играешь один, для их открытия нужно несколько игроков. Но если что, можно нокнуть охранника, поднять его, пройти вместе с ним и заполучить весь этот сочный лут. А если поблизости охранников нет, то курочки тоже сгодятся. Номер 6. Снайперка в этом сезоне не наносит 200 урона при выстреле в голову. Держите это в уме, если собираетесь ей пользоваться. Сейчас точное попадание из этого оружия может ввести в недоумение, когда попадаешь, но не убиваешь. Тем не менее, снайперская винтовка – это неплохой выбор для инициации файта. Пока в оригинальном видео идет реклама, я бы попросил вас подписаться на канал, чтобы помочь в его развитии. Когда мы наберем первую тысячу, то я смогу хоть как-то монетизировать ролики. Ваши лайки и комментарии, конечно, здорово меня мотивируют, но на создание одного ролика уходит очень много времени и сил. А если у вас есть возможности и желания, то вы можете поддержать меня финансово, чтобы мои старания не проходили зря. Номер 7. Ударник тоже не убивает в голову, но с ним в мету возвращается дабл-пампинг. Стрелять по очереди из двух таких дробовиков быстрее, чем ждать затвора, но это занимает два слота инвентаря. Номер 8. Автоматический дробовик наносит еще меньше урона, а чтобы хоть как-то навредить врагу, нужно находиться очень близко к цели. Лучшей тактикой будет нанести какой-то урон и быстро свапнуть на другое оружие. Номер 9. МК-7 уже занерфили, но это по-прежнему крутой ствол. Вид из прицела позволяет брать очень неприятные для врагов углы. Просто попробуй пострелять из бокса с окном. В таком случае тебя практически не будет видно. Номер 10. Иногда то, что вам нужно, находится в торговых автоматах или у NPC. К счастью, в одном из последних обновлений подняли вероятность выпадения золота. Не забывайте, что в соревновательных режимах его нет вообще. Чтобы добыть золото, делая заказы, открывай сундуки и устраняя соперников. Номер 11. Чем выше твой рейтинг, тем чаще ты будешь сталкиваться со Storm Surge. Эта механика поощряет агрессивную игру, чтобы выбивать пассивных игроков, которые надеются просто переждать замес и занять хорошее место. К счастью, оно не убивает моментально, так что ищи врагов и наноси урон, чтобы пережить Storm Surge. Номер 12. слайд канцел не делает тебя быстрее. Это заблуждение появилось потому, что из-за эффектов кажется, что ты ускоряешься, но зато ты ускоряешься, когда катишься с горки, и так в тебя однозначно сложнее попасть. Номер 13. Если нравится скользить быстро, попробуй скользить во время приземления. Просто зажми кнопку скольжения, двигайся на дельтаплане вперед или назад, чтобы набрать ускорение. И в момент, когда ты коснешься земли, тебя немного разгонит. Номер 14. Есть одно распространенное заблуждение по поводу скольжения. Люди думают, что когда скользишь, нужно держать зажатую кнопку движения вперед. Но это не совсем так. Зажатая кнопка ничего не делает. И если ее отпустить, то ты просто будешь скользить дальше с той же скоростью. Можно отказаться от этой привычки и вместо этого использовать освободившийся палец для чего-то еще. Номер 15. Давайте быстро пробежимся по этапам игры. В начале игры нужно выбрать спот, приземлиться, быстро налутаться и оформить инвентарь. Это самый хаотичный этап игры, потому что все начинают с пустыми руками, и всем нужно найти какое-то оружие, чтобы отбиться и выйти со спота живым. Номер 16. В середине игры ротируйся ближе к центру круга. Тебе нужно убежать от Бори и стараться найти легендарное оружие. Файты на этом этапе более интенсивные, потому что побеждает не тот, кто нашел оружие, а тот, у кого лучше скилл в строительстве и стрельбе. Номер 17. В лайд-гейме стройся и старайся занять high ground. Высота ⁇ твой лучший друг. Не только потому, что это дает преимущество в перестрелках, но и потому, что так проще оставаться в кольце. Номер 18. Большие деревья всегда падают в сторону ближайшего игрока, даже если кажется, что оно должно упасть в другую сторону. Оно наносит сотню урона врагу и очень неплохо разносит постройки. А еще можно продолжить бить по дереву, это также будет наносить урон постройкам и игрокам. Номер 19. Нектар недавно бафнули, и теперь он не только хилит быстрее, но и не перестает хилить при получении урона, включая урон от бури. А также на хил от нектара не повлияет и урон от падения. Номер 20. Если вдруг нужно хилиться, пока бежишь в буре, тебе пригодится медспрей. Он хилит по 5 хп за каждый тик, и его можно использовать во время бега. Так что, пока бежишь из буре, твое хп будет оставаться на хорошем уровне. Номер 21. В этом сезоне будет очень удобно ротироваться на квадроломах. На нем можно довольно неплохо летать, если включать ускорение в воздухе. Немного практики, и квадролом станет для тебя самым быстрым транспортом в игре. Номер 22. Перцовая бомба выпадает из лам, а лама гарантированно спавнится около дома лейтенанта ламы. Она появляется там каждую игру, так что не стесняйся заглядывать туда, когда проходишь мимо. Номер 23. Если тебе все мало медицины, попробуй начать падать на секретный корабль, который спавнится на краю карты. Этот спот динамический, каждую игру он спавнится в разных местах. На нем можно набрать много дерева, а также тут много расходников, бочек с нектаром и гарантированный ящик с припасами. Номер 24. Если ты все никак не можешь найти, пускать паутины, не переживай, мы тебе подскажем. Для начала упади к Дейли Мьюгл и обращай внимание на стены. В какой-то момент ты увидишь рюкзак в паутине, открой его, и из него выпадут пускатели. 25. Визуализацию звука бафнули. Если ее включить, то ты начнешь видеть все источники звука, включая приближающиеся тачки, хил игроков и даже самих игроков. Бога уже использует эту систему, и тут понятно почему. Это дает большое преимущество, так что пока не понерфят, можно пользоваться. 26. С механикой скольжения стало немного проще врываться в боксы. При скольжении ты наносишь небольшой урон стенке, поставь крышу и проскользи по ней прямо в стену. Если все получится, то ты вкатишься в бокс до того, как враг поставит новую стенку. Номер 27. Слово о разрушении стенок. У новой ППшки третьей главы высокая скорострельность и неплохой урон. В результате с ней играют в стиле «Spray and Prey», ломают стенку и наносят урон, не меняя оружие. Если хочешь делать так, также не забывай следить за количеством патронов. 28. Стабильность важнее, чем скорость. Когда ты участвуешь в билд-файте, ты должен ставить нужные постройки в нужных местах. В противном случае ты строишься беспорядочно и бессмысленно. Тренируй механики в креативе, чтобы не тупить во время строительства. А также найди свою идеальную сенсу. Когда ты знаешь, чего хочешь, строительство перестает казаться сложным. 29. Не забывай, что умеешь делать. Делать нокнутым. Помимо того, что ты можешь ползать, ты можешь использовать зипки, джамп и паутинку, чтобы смыться. А еще, если скинуть вещи, то ты будешь ползти быстрее. 30. Один из новых предметов, прискучая канистра, отличный предмет, чтобы хилить себя и команду. Она уже появилась к моменту выхода этого видео. Бросай канистру рядом с командой и вы все в выигрыше. Только постарайтесь не хилить врагов. Вот и все видео на сегодня. Не забудьте лайкнуть и подписаться, чтобы не пропустить новые полезные или интересные переводы. А также предлагай в комментах, что бы ты хотел, чтобы я перевел. Желаю всего наилучшего и до скорого.